Открываем папку с файлами, как мы это делали на первом уроке. Для знакомства с файлами откроем все три файла по очереди на одном экране. В верхнем ряду окон видим 3D модель каждого файла. В нижнем ряду окон видим развертки, то есть лекала каждого файла. Если не брать во внимание рука, то нетрудно увидеть в нижних окнах, что означает название каждого файла. Три детали четыре детали, 5 деталей. То же самое можно обнаружить в верхнем ряду окон, например, взяв файл 3 детали, изменив проекцию и вращая 3D модель. Перед, бачок, спинка. Таким же образом можно увидеть, сколько деталей содержат остальные файлы верхнего ряда. Файлы 3 деталей и 5 деталей рекомендуется использовать для любого силуэта. Прямой, полуприлегающий и прилегающий. Прилегание лучше всего достигается файлом 5 деталей. Файлы 4 детали лучше для прямого силуэта и можно использовать и для полуприлегающего. Сразу нужно сказать, что работать одновременно с двумя или тремя файлами нет смысла, так как система при такой работе не сможет сохранять файлы. В одном случае это сделано так только для того, чтобы показать отличие одного файла от другого. Поэтому закрываем систему, нажав на красных крестик в верхнем правом углу. Теперь открываем любой один файл, например, 5 деталей, и рассмотрим интерфейсные элементы для визуальной оценки изображения фигуры человека или модели, проектируемой одеждой. Первое. Увеличить масштаб до натуральной величины и даже несколько больше. Второе можно поменять x на y, то есть поменять вид сбоку на вид спереди-сзади. Третье изменить проекцию. И четвертое центр масштабирования это розовая точка, точнее маленькая окружность. Вокруг этой точки увеличивая масштаб можно провести визуальную оценку конкретного места на 3D-форме, создаваемой модели. А для того, чтобы рассмотреть любое другое место, нужно выбрать это место на 3D-модели, например, на линии низа изделия. Если новое место находится вне экрана, то вначале потребуется уменьшить масштаб, чтобы оно появилось на экране. Теперь в меню нажать на верхнюю кнопку «Визуальная оценка» и там открыть центр масштабирования. Выбрать курсором новое место и нажать на него, затем нажать «Выполнить» и «Центр масштабирования». И можем снова увеличивать и рассматривать на но уже новое место. И чтобы переместить центр масштабирования по экрану, нужно подвести курсор к розовой точке, нажать на нее, не отпуская курсор перемещать точку по экрану в любое место. Теперь вы готовы для конкретной работы по созданию своей 3D-модели. В меню выбранного варианта членения кроя» видим первые 4 основные папки – манекен, стан одежды, рукав, воротник. Итак, первая задача – построить манекен интересующего нас размера. Поэтому откроем папку «Манекен». Видим внутри еще три папки. Самое важное, первое, манекен по трем размерам. Раскрываем ее. Видим типовой размер. Рост 170, обхват груди 88, обхват бедер 96. Мы можем работать с этим размером. А можем задать любой другой. Например, 164, 124, 136. Нажать кнопку «Построить» и через пару секунд мы увидим новый размер манекена. Для дальнейшей работы по созданию 3D-модели можно оставить этот размер или задать любой другой типовой размер или близкий к своей фигуре. Если ваша фигура не очень отличается от типовой, если вы не слишком сутулые или не очень перегибистые, то можно набрать лично ваши данные, например, рост 167, обхват груди, 95, обхват бедер 109. Хотя сразу отметим, что построение индивидуальной фигуры мы рассмотрим позднее отдельно. После визуальной оценки фигуры нужно сохранить проделанную работу. Для этого первым делом убедитесь, что за заглавии основного меню стоит папка управления. Если открыта другая папка, то закройте ее. Подвести курсор вверх файл. Нажать. Затем подвести к записать как. Нажать. Открывается меню сохранить файл. В окне папки. Раскрыть папку Синдтракт, нажав два раза. Найти свою папку User и раскрыть. В строке ⁇ Имя файла ⁇ вместо звездочки набрать имя, 8 знаков цифры и латинские буквы. Например, ⁇ Модель 02 ⁇ Нажать ⁇ Ок ⁇ Итак мы подошли к самому интересному – созданию модели. На следующем уроке мы откроем этот файл, который сохранил построенную фигуру, и начнем строить на ней 3D модель.